Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и это видео ТОП-10 светильников с AliExpress, которые мы применяем в наших проектах. Стоимость самой дорогой люстра из ролика 6687 рублей. Покупая люстру, подвес или бра в любом интернет-магазине, обязательно читайте отзывы и смотрите фотографии товара, которые делают покупатели. Обязательно обращайте внимание на габариты светильников. Прикиньте, как они будут смотреться в вашем интерьере. Ссылки на все светильники я оставлю под этим видео. На десятом месте люстра, которая завоевала сердца многих. Светодиодная люстра стилизованной под ветки дерева с листочками. По цене 6687 рублей. Обращаю ваше внимание, что цены могут меняться на момент просмотра ролика. Цвет металла золотой и черный. Лепестки могут быть прозрачными, матовыми и черными. Также можно выбирать по количеству лепестков. Эта люстра отлично смотрится в спальнях. Единственное, что стоит отметить, что светит она не ярко и я всегда рекомендую какой-то дополнительный свет в комнате. Это могут быть подсветки, бра, а также равномерное освещение в виде точечных светильников на потолке. Очень красивая и нежная модель отлично подходит для комнат девочек. Эта люстра украшает наши проекты и нравится абсолютно всем. Часто предлагаем в золотом цвете, но вот в одном проекте делали и в черном. Есть еще шикарные люстры, выполненные по тому же принципу, но с цветными лепестками. Стоимость здесь, конечно, побольше. На девятом месте, наверное, один из моих самых любимых видов подвесов – зеркальные шары. Здесь три цвета – серебро, бронза и золото. Можно заказать разный диаметр плафонов. В своих проектах мы используем 15-20 см. В основном такие подвесы вешаем на кухнях над столом. Здесь диаметр побольше. Берем 20 см. Вешаем в спальнях над тумбами. Здесь выбираем диаметр поменьше. Очень классно такие шары использовать в парах. Или как вот здесь, с двух сторон от зеркала. Можно размещать на разной высоте. Можно повесить три плафона. Прямо в ряд, на разной высоте или по треугольнику. Это универсальная модель, можно сказать базовая. В любом интерьере смотрится отлично. Восьмое место занимает минималистичные бра за 664 рубля. Чаще всего у них квадратная или прямоугольная форма. Очень красиво смотрится за счет такой интересной игры света на стене. Мы их часто применяем в прихожих, коридорах, в гостиных, на лестницах. Берем вот эти бра, добавляем самоклеющиеся молдинги с того же Aliexpress. И уже у нас не просто стена, а получается такой дизайнерский вариант. На седьмом месте, мне кажется, могла бы быть мечта любого ребенка, если, конечно, он узнал бы, что такое бывает. Светильники в виде воздушных шаров. По цвету большой выбор, от ярких до спокойных оттенков. Отлично смотрится, когда мы берем не один плафон, а два или три, причем можно разного диаметра. Вот один из наших проектов. Здесь простая мебель из икеи, но как здорово сюда вписались эти шарики. Недавно появились вот такие классные варианты. С мишками, обезьянками, такими забавными собачками. Есть варианты с пандами. А если ваш ребенок любит космос, то есть целая серия с астронавтами. Дополнить такие светильники можно Бра из этих же серий, а также декором в виде статуэток. На шестом месте легкий скандинавский подвес за 1789 рублей. Представлен в черном, белом, сером и зеленых цветах. У других продавцов, если поискать, можно найти и другие оттенки. В своих проектах мы располагали такие подвесы в паре, на разной высоте, обычно над кухонным столом. Так что если у вас легкий скандинавский интерьер, такие подвесы идеально вам подойдут. На пятом месте люстра паук за 1540 рублей. Также идеально подойдет для скандинавских интерьеров и интерьеров в стиле лофт. Внешний вид этой люстры очень зависит от лампочек. Я бы рекомендовала сюда либо матовые, либо в ретро-стиле. Один из моих любимейших приемов при проектировании комнат для подростков, это когда на стене идут рейки. А прямо перед ними, над кроватью или над диваном, люстра-паук. В нашем проекте, как один из вариантов, мы предложили повесить люстру-паук в санузле. Мне кажется, очень интересный прием. В детской комнате хорошо будет смотреться цветная люстра. Есть еще в таком бирюзовом варианте. И в белом. На четвертом месте люстра в скандинавском стиле за 5453 рубля. Мы часто применяем ее в детских комнатах. За счет того, что плафончики сверху закрыты, свет идет только вниз. Поэтому лучше добавить дополнительное освещение в комнату. Такая люстра отлично смотрится, если в интерьере есть деревянные текстуры, как здесь, например. Такая легкая, светлая, она отлично будет смотреться в детских и подростковых комнатах. Можно выбрать нужное количество плафонов. Она есть в белом или черном цвете. В коллекции есть также ибра. На третьем месте мои любимейшие линейные бра. Здесь может быть несколько вариантов. Прямые, геометричные и с цилиндрическим основанием. Здесь уже выбирайте, какой вам больше нравится. Ссылки оставлю на несколько. По цвету мы используем черные. Мне кажется, это очень выигрышный цвет для такой модели. Но они есть и в белом, и в золотом цветах. Такие хорошо будут смотреться в современной классике. В своих проектах такие брамы применяем и в гостиных и в спальнях и в прихожих в коридорах даже в санузлах очень стильные современные модели украсят любой интерьер на втором месте просто шикарная люстра с плафонами тюльпанчиками за 6031 рубль такая цена за 7 плафонов вы можете выбрать нужное вам количество она есть в золотом и черном металле. Цвет плафонов также можно выбрать. Очень нравится, что люстра имеет вытянутую форму. Хорошо будет смотреться в прямоугольных комнатах или над столом, если ее опустить чуть пониже. Очень красивая люстра. В этом проекте выбирали на 3D плафоны. Какой же цвет больше подойдет? Зеленоватый к стульчикам или серый? В итоге выбрали серый. Ну и на первом месте люстры, которые мы чаще всего применяем в своих проектах. Светодиодные кольца. Цена зависит от диаметра. Начинается от 3665 рублей. По цветам есть золотые, кофейного цвета и черные. У других продавцов были модели в хроме. Кольца лучше вешать группами, например, 3, 4 или 5. Тут смотрите по вашей площади. Можно выбрать разный диаметр, так будет выглядеть интереснее. Золотые кольца очень стильно смотрятся в современной классике. Особенно, если их поддержать каким-нибудь круглым журнальным столиком или молдингами под золото. Черные мы предлагали в комнате подростка. Хром отлично вписывается в современный интерьер. Ну что, как вам подборка? Пишите в комментариях, какие люстры, подвесы и бра вам понравились больше всего. А также обзоры каких предметов интерьера вы хотели бы увидеть. Напоминаю, что ссылки на все светильники есть под этим роликом. Но на момент просмотра видео их стоимость может немного поменяться. Подписывайтесь на мою страничку в Instagram, где я делюсь полезными постами про ремонт и дизайн. Заходите в мой телеграм-канал, на мой сайт всевдом.стор где я собираю самые лучшие предметы мебели и декора, представленные на крупнейших интернет-площадках. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Я желаю вам хороших ремонтов и до встречи в следующих видео. Всем пока!